Может быть, вы знаете? Какая киса? Нет, я не знаю, что это киса. Где киса, где киса? А, киса. Нет, я не знаю, что это киса. Мяу, мяу. Ой, кисруля, хорошенькая такая. У этой кисы нету хозяина. Нету хозяина? Нету хозяина? Что? Нету хозяина? Не расстраивайтесь. У меня есть отличная идея. Но сначала мы хотим поздравить вас, девочки, с днем. Восьмого марта! Пожелать вам весеннего настроения! И пусть вам всегда ярко светит солнышко! И я хочу, чтобы у вас все-все получалось! Все, что вы себе сами пожелаете и сами себе загадаете! Чтобы все ваши мечты исполнились! Поэтому мы решили разыграть эту кицу! Чтобы она наконец-то нашла своего хозяина! Для участия в конкурсе вам необходимо быть подписанным на мой канал! Поставить лайк этому видео